Трианекс. Real бизнес team. Всем привет! С вами Ася Стрельцова, один из лидеров международной команды интернет-предпринимателей Трианекс. Сегодня я расскажу вам, как управлять временем, и почему я с командой Трианекс. Почему именно временем? Потому что это один из важнейших ресурсов в вашей жизни. И если вам нету еще 25 лет, то, скорее всего, вы об этом просто не задумывались. А я скажу, что задуматься об этом и узнать нужно именно сейчас, потому что человек, который владеет информацией всегда находится впереди всех Итак друзья по статистике в среднем человек живет примерно 70 лет из которых 16 лет он спит, 25 лет он проводит на работе, 2-3 года в дороге, 19 лет посвящает другим своим нуждам и только 5-7 лет он занимается любимыми делами, а также проводит это время своими знакомыми, родными и близкими. Вы хотите такой жизни? Я думаю, что нет. И сегодня в поисках решения люди приходят в интернет-бизнес. Это правильно, но что дальше? Пока человек еще не умеет зарабатывать деньги в интернете, он начинает обучаться. Для этого он а, скачивает и просматривает бесплатные видеоуроки в YouTube, читает книги, посещает тренинги, которые стоят немалых это со... денег, это сотни и тысячи долларов. Но что происходит? Он не получает результатов. А почему? Потому что это непроверенная информация. И опять-таки, человек тратит свое время. Друзья, сегодня у нашей команды Трианакс есть решение этой проблемы. Это мощный инструмент. Это бизнес-академия Трианакс. Друзья, я замечу, что она абсолютно бесплатна для партнеров нашей команды – Бизнес Академия Трианекс. Ее создавали люди, которые имеют многолетний опыт ведения бизнеса в интернете, люди практики. Сегодня вы сможете пошагово обучиться в одном месте. Вы сможете получить свои первые и последующие результаты, пройдя через Бизнес Академию Трианекс. Я предлагаю вам прямо сейчас присоединиться к нашей команде Трианекс. Напишите мне в скайп. Подписывайтесь на мой канал в YouTube или обратитесь к человеку, у которого вы увидели это видео. А с вами была Ася Стрельцова. До встречи в следующих видео. Всем пока. Real Business Team.